Если уж сон, то сладкий, и раз уж лететь, то увысь, рождение, венки и оградки, А что между ними жизнь? Рождение, венки и оградки, а между ними жизнь? Для счастья ведь нужна малость любимых обнятий родных рождений. Юность и старость, ведь между ними — миг. Рождение, юность и старость, а между ними — миг. Любить — это растворяться, парить и дарить покой, встречаться, прожить и расстаться. А что между этим — боль? Встречаться, прожить и расстаться. А между этим – боль. Для счастья ведь нужна малость Любимых, овняти, родных. Рождение, юность и старость. А что между ними? Миг. Рождение, юность и старость. А между ними? Вот добрых людей портрет, Поддержка, терпение, дружба. А что между ними? Свет. Поддержка, терпение, дружба. А между ними свет. Для счастья ведь нужна малость. Любимых обнятий, родных. Рождение, юность и старость. А между ними миг От злобы придет похмелье У подлости друг обман Отчаяние преступление А что между ними тема Отчаяние преступление А между ними тема для счастья нужна малость Любимых обнять и родных Рождение, юность и старость Ведь между ними миг Рождение, юность и старость А между ними миг Уже если рассвет, то яркий Радость пусть будет прок, молитвы судьбы, подарки. А что между ними? Бог, молитвы судьбы, подарки, А между ними Бог, Для счастья ведь нужна малость Любимых обнятий, раданых рождений. Юность и старость А что между ними? Миг Рождение юности и старость